Всем привет, с вами Даркинки и мы будем проходить снова с вами Майнкрафт. В прошлой серии мы добыли много железа, и скрафтили щит, кирку и меч. Сейчас мы в этой серии, я думаю, будем искать алмазы. А их довольно сложно будет найти. И редкие. Все готово. Убили скелета. С него что-то выпало. Да. Стрела. Так. Но не по этой шахте мы будем искать, но просто мне нужна броня. были это только был уголь блин мне нужно скрафтить ведро потому что с ведром я могу очень сильно хорошие штучки делать например спасать себя например водичку так ставишь и когда ты на нее падаешь и ты защищаешься от падения еще и лучше я поломаю дерево случай мы сломали одно дерево так так Ой. забыл кое-что сделать я хотел хотела что-то с этого будет я же не умру так будем пережаривать пока что маленькая перемотка и так у нас все уже пережарилось и после этого мы берем стейк и будем его есть а еще надо еще и кое-что найти например шахту там всякое такое Ладно, будем копать вниз. А пока что быстрая перемотка. Итак, мы добрались. Теперь нам нужно на этом ярусе искать алмазы. Надеюсь, что, что я найду. Или нет. А мы с вами тоже быстро перемотку. Ребята, мы нашли алмазы! Ура! Господи, сколько тут еще? Так. Два. Четыре. Давай еще больше. Пять. Нифига себе, сколько тут алмазов. Так, добывать быстрее. а где а. сейчас заберу это все добро О, так и знал то что тут будут алмазы ура алмазы все возвращаемся обратно тут тоже будет быстрая перемотка Так, все, мы наверху. Тут скелеты гребные. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Стоп. Можно вот так сделать. Все, они сражаются. Идеально. А пока, что я могу вот так? Давай. Где он? Где он? Так, я вообще этого не понял. А, да. Андермен! Куда-то он исчез. Я забыл. Тихо, тихо, оставьте, оставьте. Так, тихо. Сок. А можно, кстати, спать под водой? Так, ладно, тут посплю. Выжил. Вот, ладно, 7 алмазов. Нормально. Так, нет, так. Хоть и был... У меня стейк, но у меня не было брони. Это плохо. Это очень плохо. О, нет. Так ладно, давайте дабуденько, а потом вот так. Все. <свяк> Теперь я пойду дальше. Кстати. Блин, ну только обидно то, что, блин, этот Эндермен. Вот где он? Как он исчез? Он же не умер. Короче, это что? Ж... Я надеюсь, то, что это он. Давай сюда. Сюда. все у нас есть первый эндержемчик ура О. стоп я тут что ли был ладно то лучше в другой пил так все тут все блин просто переполнено надо во-первых грязь Блыжник, адезит, булыжник, диорит, Ну и черная шесть. Все. Простите, пожалуйста, за эти звуки клавиатуры. Просто это бывает такое. Опа, железо. И новый каньон, кстати. Так, давайте вот такой трюк. Ай, блин. Хотел просто поставить. Зашибись. Поставил, блин. Так что. <coughs> давайте добывать. Так. Ладно, пофиг на это железо. Надо пойти сюда. Потом за этим железом. Приду и заберу. тут то же самое. Ладно. Тогда по-другому сделаем. Так. И вот так. А потом еще и вот так. Все. Так, железо добыли И аккуратненько спустились Далее тут что-то еще есть Или нет Ну в принципе у нас уже железо есть Значит и ведро тоже есть И все у нас в принципе есть один каньон, учись серьезы, блин, просто лучший сит, пипец, блин, мне нравится этот сит, но давайте еще лучше допустим, сначала поставим печку и пусть это все переплавляется. А пока что сделаем еще одну печку, чтобы уж точно было. И поставим ее прям тут. Да. И тут надо как раз этот трюк делать. На всякий случай еще и точку возрождения поставлю. На всякий случай. Еще вот так сделаем, чтобы уж не упасть. Ой, так все. А, уже у нас это все есть. Крафтим. Все, скрафтили ведро, наполнили и далее давайте это делим. так. Далее. Так. И далее... Все. Добываем эти железки. Ну и уголь, в принципе, можно. Но давайте лучше сначала железа. Я же за этим только пришел. За железом. Как мне забраться туда? Сейчас попробуем. Вот так. Так, ладно, сделали и дали еще. Нифига себе, конечно, умею. Не ожидал. <смех> ну ладно, в принципе, сойдет. Так. Здесь вот так и... Далее. А нет, тут даже можно такие оставить. Придется. Я не успел. Обидно. Так, о, есть сначала сделаем железный нагрудник, а потом сделаем себе шлем. Так, можно еще пока что куда-то пойти, там всякое такое. Может, значит, и алмазную кирку, в принципе, сделать. И вот все. И алмазный меч. Да. Так. Еще самый последний. Все. Так. Берем и крафтим. Все. Готово. Одеваем. И далее делаем палки. Сначала кирку, а потом меч. Можно, в принципе, еще один меч, но я лучше сэкономлю. Все. Можно, в принципе, этот выкинуть. А хотя нет, лучше я оставлю. Так, все. Это можно, в принципе, так сделать. Все. Стоп. Ммм, мотыга. Не. Если только достижение сделать. И то это, блин, мне помогает. Так. Господи. Вкинись уже. Свинина. <с> <с> э -э Черный мешок оставлю лучше. Переделаю. А! Вс сделали? Теперь будем искать лаву, точнее лавое озеро. Потом скажу зачем. Господи, ты что так все хорошо. Так, ладно, надо поспать. Надо поспать, надо поспать. Точка восстановления. И что-то тут надо сделать. Так. В принципе, я, я еще могу немножечко подождать. И... Все. Все, мы это сделали. И далее какая-то, видимо, шахта. Все, пошли в шахту. сделали и идем просить то что вам не видно у меня на самом деле настройки то это, нормальные яркие еще, кстати, ниже. Давайте как раз еще ниже. О -о -о, о, о, о, о, так, давайте. Господи, это там, наверное, там. Надеюсь, то что это там. Поставлю тут кровать и все и точка возрождения на всякий случай. Да, это паук. Нормально. М -м. Нужно еще немножечко блужник. Все. У нас есть теперь 16 блужников. Забираемся. И, -и что-то тут делаем. <свечес> Блин, а! <свечес> Господи. Будем исследовать это все. Так, крипер, давай. Все. Ух, -мо, еще. Ну и все. Что-то он меня не трогает. Как, могу так далее? странный зомби Ладно. опа крипер а -а -а. нет блин бирка бирка бирка все а кости а, я же еще одну могу кровать сделать это земли так все тогда уж есть шанс сделать еще одну кровать чтобы уж точно потому что тут немножко опасно находиться Поэтому так я делаю. Так, сколько у меня? Девять. Нужно еще три. Все, я нашел. Я нашел спавнер. Я нашел их спавнер. Господи. Фух. Хотя они еще и, возможно, даже и не пройдут. Поэтому это хорошо еще одна паутинка и делаем это все все сделали а, у меня было еще это. Ладно. <coughs> крафтим кровать скрафтили и, и делаем mm -hmm. такую кровать все поставили и все. Ну давайте закончим на этом моменте. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока.